Здравия друзья, на связи Мушкин Владимир, сегодня запустился еще один финансовый инструмент называемый Эльдорадо, многие уже знают о нем, а кто-то еще не знает, поэтому зайдете почитайте сайт, видео я записываю короткое для того, чтобы показать как участвовать, увеличивать свои финансы работая с криптовалютами в международном клубе взаимопомощи «Ильдорадо». Для этого что мы делаем? Мы создаем сначала кошелек. <coughs> вот у меня будет под видео вот эти все ссылки даны под этим видео, и вы сможете ими воспользоваться. Смотрите, в общем, у нас есть Раевой интеллект сайт, он еще не в полном функционале работает, но уже можно создавать на нем кошельки про «Роевой интеллект. Будут еще видео. Это наш собственный проект, проект правоведов, который в себе будет совмещать там юридические вопросы, финансовые вопросы, там духовные вопросы, там информация, уроки, документы, взаимопомощь и так далее. То есть берем... Просто копируем вот эту ссылку. Вставляем ее э, в любом браузере. вставляем, Нажимаем Enter. <coughs> Происходит авторизация. Авторизация. <coughs> Вы попадаете в сайт Roy cash Это именно сайт роевого интеллекта. Если у вас нет кошелька, нажимаете кнопку ⁇ Создай ⁇ Вообще всегда просто читаете и нажимаете. Это как пользоваться смартфоном. Вот ваша мнемоническая фраза. Это ваш пароль сгенерированный. Его копируете, этот пароль, и куда-либо себе записываете. То есть я просто здесь вниз маленько спущусь. Мнемоническую фразу записывайте, это как пароль от вашего криптокошелька. Если вы ее потеряли, то вы потеряли свой кошелек. Если вы эту фразу кому-то показали, дали, то у вас украдут деньги, используя вашу фразу. Эта фраза тестовая, я вам для видео показываю, поэтому я ее вот выкладываю, чтобы вам было понятно. Здесь все написано на русском языке. У вас не получится войти пока вы не нажмете, что я сохранил мнемоническую фразу, то есть специально разработчиками в Роевом рай, в Интеллекте уже вот этот момент э, забыл сохранить, он уже предусмотрен, то есть вы пока не сохраните, галочку не нажмете. Сохранил, вот я сейчас галочку нажимаю, все подчеркнуто, нажимаю Войти, э, теперь я эту мнемоническую фразу Копирую. Ctrl-C. Оттуда, где я сохранил ее. Вставляю. И нажимаю войти. Вот я у себя в кошельке. Здесь я уже закрываю. То есть я вам показал, как зарегистрировать кошелек. Все, закрываю. Захожу вот в свой кошелек. Вот это адрес моего кошелька. Адрес моего кошелька, его тоже сохраняем, так же само здесь пишем адрес, здесь вернее после мнемонической фразы, адрес моего кошелька, чтобы он у вас был под рукой. Все, вот он у меня сохранен, адрес моего кошелька. Вот этот адрес, он и является ссылкой для входа в клуб Эльдорадо. Но чтобы в него зайти, вам нужно перейти по партнерской ссылке своего пригласителя. Партнерская ссылка пригласителя это вот это. То есть вы эту ссылку копируете, э, вставляете в браузере, нажимаете кнопку Enter, смотрим, что ссылка прописана, реферальная, вот она, то есть я зарегистрируюсь под этим рефералом. То есть, чтобы мой пригласитель получал реферальные бонусы. Дальше нам нужно купить криптовалюту Спарта. Ее можно купить за призм, можно за любую другую валюту на обменнике Сиген ПРО, на котором кто уже подписан на мой канал, он зарегистрирован. Вот это прямая ссылка сразу на обмен на призм. Я ее копирую вставляю в браузере вставляю, нажимаю enter видим да что мне выдает купить спаза призм потом продать спаза призм то есть покупать и продавать эту криптовалюту можно на обменнике напрямую не нужно там создавать ордера ждать людей которые там чего-то как-то то есть вы все делаете прямо сразу напрямую Сколько вы хотите купить СПА? Ну, например, беру 10 тысяч. 100 тысяч СПА хочу. Нажимаю Enter, у меня сразу же вместе с комиссией 0,1% выводится. На какой адрес СПА вы хотите получить? На свой, конечно. Мой адрес кошелька. Это криптовалюта Спарта вообще называется. Все, я вставил свой адрес кошелька. Прошу обратить внимание, что адрес кошелька он вот он. Адрес кошелька вшит в парольную фразу. В реферальную. То есть все на вашем адресе кошелька завязано. Вся реф-программа там. Все очень просто. И здесь ваш e-mail. Ввожу свой e-mail. Принимая пользовательское соглашение, нажимаете по нему, читаете его и нажимаю продолжить. Быстрая покупка-продажа. Смотрим. Ваш e-mail, бог мере, ваш спа-адрес, да такой-то, верно. Вы получите 100 тысяч спа. Внимание, в связи с колебаниями курса конечная сумма может измениться. Ну это понятно, это криптовалюта. Счет призм и публичный ключ на который нужно перевести 105 призм я захожу в свой кошелек нажимаю отправить ввожу призм адрес захожу копирую кстати вот кнопки копировать лучше нажимать копировать в буфер скопировалась а, слой кошелек вставил а, смотрим сумма 105 хорошо то есть ваш кошелек должен призм быть открыт если вы хотите а, качественно все делать так дальше Ва, э, наша система автоматически проверяет поступление призм. И после 10 подтверждений будут автоматически переведены спа на ваш адрес. Курс зафиксируется после 10 подтверждений. Все, я перевожу. То есть э, мне не нужно даже чего-то писать в комментариях там, и так далее и тому подобное. Но на всякий случай я как бы в комментариях напишу э, свой спа. кошелек чтобы понимали на какой кошелек зачислить ну на всякий случай хотя это все в автоматическом режиме потому что я регистрировался уже по этому кошельку и ордер на него создавал нажимаю процессинг у меня сейчас система обсчитает курс по которому э, ну комиссию 52 цента и нажимаю отправить все э, деньги улетели Ждем 10 подтверждений и они зачислятся в личный кабинет Эльдорадо. Как зайти в личный кабинет Эльдорадо? Для этого достаточно просто ввести свой адрес кошелька. Вот я нахожусь в кабинете Эльдорадо, вверху прописана реферальная ссылка и я просто захожу. Видите, то есть сразу же меня перебрасывают в мой кошелек. Выбираем здесь русский язык, проект международный, настоящий. Сравниваем, да. Здесь СПА, 152, да. Сравнили, да, ГБНА, 152 цифры. Да, все, вот он. Это мой адрес. И это мой логин в личном кабинете для участия в Ульдорадо. Вот моя реферальная ссылка Получается вот реферальная ссылка Здесь тогда мы исправляем Ссылка для покупки Ссылка реферальная в Эльдорадо Вот так вот она будет выглядеть Ее нужно будет просто скопировать Она не подчеркивается ну хотя давайте я сейчас сюда ее вставлю. Нажму Enter. И вот так вот она будет кликабельная. Отсюда ее возьму. Отсюда ее возьму. Да. Все, вот она кликабельная. То есть реф ссылка в Эльдорадо, Те, кто хотят зарегистрироваться в этот финансовый проект. А он дает 30% в месяц. Как бы немного много ни мало, но э, не надо держать яйца в одной корзине, то есть вы имеете кошелек призм, у вас там майнится определенный процент идет какое-то развитие сети, соответственно, чем динамичнее развитие сети, тем больше платится процент. Участвуете вы, например, в азартных играх, ставках на спорт в биноме, там свои правила, свои условия, свой процент, свои риски. Есть Эльдорадо, здесь тоже свои правила, свои проценты, но здесь в принципе нет рисков, потому что ну, я ни разу не терял в Эльдорадо вообще ничего за крайние три месяца пользования Эльдорадо, с июля месяца я участвую в Эльдорадо. То есть, этот проект Эльдорадо, он и его идеология такая, то есть Сделать такую финансовую платформу для увеличения денег людей, чтобы никто не терял вообще ни копейки. Вы это все почитаете и поймете как это устроено и вам понравится однозначно. Поэтому вот я в призм финансовые потоки имею, в биноме финансовые потоки имею и в клубе Эльдорадо. Все вот эти три финансовых инструмента я использую для того, чтобы быть всегда на финансовом плаву адрес для пожертвований. Используйте адрес выше для всех пожертвований, пополняйте с любого адреса, награда придет на адрес, который вы указали в системе. То есть, когда мне придут, э, спар, э, как они получаются, спарта монеты, монеты криптовалюты спарта, я буду их пополнять вот сюда. Так, Теперь посмотрим, посмотрим на кошелек Спарта Они вот здесь должны зачислиться Обменник я уже закрываю, он мне не нужен <coughs> На обменник, кстати, тоже можете зарегистрироваться Сейчас я тогда вам дам ссылку еще для регистрации на обменник Сигенпро Я захожу на свой Дальше мне запросят сейчас на почту код. Коды на почту. Так, так, так. Интернет, интернет тяжелый. Так. Сигин. О создании ордена в быстрой торговле. Все видим. Приветствуем. На сайте используем ваш адрес номер ордера 5, дата создания, комиссия, отправьте 105 призм на адрес Z8X8N. После завершения обмена полученная сумма СПА будет переведена представленный ваш адрес. Все понятно. Так э, двухфакторная верификация. Авторизация вернее. Скопировать. Э, закрываю почту. Захожу в Сигин. Ввожу двухфакторку. Все я у себя в Сигине. Нажимаю на свой аватар, партнерская программа. Видим, что по моей партнерской программе уже на этом обменнике работают 673 человека. Я беру реферальную ссылку с обменника, копирую и вставляю вот сюда же. Реферальная. Реферальная ссылка на обмен Сигин, так и вставляю ее. Все, а, вот эти только данные и в принципе нужны для того, чтобы все, во всем участвовать. Ну, ребят, как бы я понимаю, что вроде бы столько информации, столько всего нового, вы берете просто по порядочку все делать. Вы один раз потратите время, настроите себе обменник, настроите кошелек, настроите личный кабинет и все потом будет у вас быстро происходить. Вам нужно будет только логин вводить, пароль, как бы и все будет быстро. То есть Всегда, прежде чем что-то сделать, нужно провести подготовку, настройку, заложить, условно так сказать, фундамент. А уже участие, оно быстрое и простое. Так, личный кабинет, кошелек, давайте обновим, баланс спа. Ну, пока не видим. Мы баланса спа, но нам все понятно. То есть, когда наполнится кошелек спартами криптовалюта из спарта, все уже можно будет приступать к пополнению его в Эльдорадо. То есть вот этот адрес мы возьмем свой адрес со своего личного кабинета и пополним и пополним так смотрим как тут что у нас пополнилось ваш текущий баланс транзакции комиссии сумма дата и время так На этом видеоинструкцию с регистрациями я заканчиваю. Потом, как деньги придут, я запишу инструкцию о пополнении.